Когда вы начали заниматься акробатикой? Я пять лет, а лет назад. 6 лет назад. 6 лет назад. Общий стаж 5-6 лет назад. Занимаетесь в зале, да? Да. А на улице вы тренируете то, что нету в зале. То есть нету брусьев. А брусья вам показывают и там, и в интернете вы находите или как? Нет, угу. сами. Сами ищите. Ну, спрашиваете, да? Да. Что вы пожелали э, девочкам? которые хотят заниматься акробатикой. С какого возраста можно заниматься? Как вы думаете? Ну, вообще с 4 лет можно приходить уже. Уже можно приходить на акробатику. Да. То есть чем раньше начнешь, тем больше сумеешь, да. правильно? Да. Сегодня вы будете пробовать стойка на руках, в И это называется крабик на одной руке, правильно? Да. Подписывайтесь на канал, ссылка на наши инстаграмы в описании.